То, что переправу через Хачу необходимо ремонтировать, понимают все. Невооруженным глазом видно, что мост находится в плачевном состоянии. Один из пролетов наклонен настолько, что в любой момент может рухнуть. Но помимо этого строители постараются за это время возвести две опоры для новой развязки. Правда, насколько сократится время, сейчас сказать сложно. Пока называется цифра 8 месяцев. Что будет происходить в это время на дорогах города, страшно представить. Здесь и без ремонта постоянные пробки. Сейчас в администрации Красноярска пытаются разработать удобную схему объезда. Первый предварительный вариант уже вызвал возмущение горожан. Сегодня мы с координатором Федерации владельцев России в Красноярске Егором Фроловым проехались по предложенным альтернативным путям. Именно вот с этой части, если мы говорим о том, чтобы вдоль так называемой больнички проезжать и выезжать на Брянскую, здесь будет организовано в одну сторону движение. Вот эти вот стоящие автомобили, которые сами же гуфсиновцы останавливают вдоль забора, будут эвакуироваться со стороны сотрудников ГИБДД. Предполагается установить светофор на слиянии улиц Майорчака и Котельникова. Организовать здесь одностороннее движение. Кроме того, одностороннее движение планируется сделать и от Москвы. Майорчика через проезд до улицы Брянской. Большой минус этой схемы в том, что левосторонние повороты будут вызывать трудности у автолюбителей. Водителям придется пропускать встречные машины. А вот вторая схема, которую предложили сегодня сотрудники управления дорог и благоустройства города, наоборот, исключает полностью левые повороты. Этот объезд понятнее и проще, особенно для начинающих водителей. А по часовой стрелке развернуть, то есть также сделать одностороннее движение, то есть вот здесь поворачиваем направо, проезжаем вдоль больницы Кувсин и выезжаем на МРЧК с последующим проездом как на Свободный, так и на Калинина. И, грубо говоря, даже при каких-то экстренных таких неординарных случаях, при условии, если даже будет отключен светофор, да, в любом случае будут происходить безаварийные повороты направо. да, При этом при всем но, ну, э, во-первых и пробка не будет страдать и пропускная способность увеличится. Но даже эта схема не решит всех проблем с пробками. По предварительным расчетам экспертов движение на этом участке будет затруднено на 20%. И как сегодня стало известно сотрудники ГИБДД просят перенести начало ремонта 16 февраля на 1 марта. В конце этого месяца в городе пройдет экономический форум. И мол, высоким гостям будет неудобно стоять в пробках. Так что простоит эта машина еще до конца месяца без дела. Юлия Камлякова, Алексей Егоров, Афонтова. Новости.